Приветствую автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Это видео будет разбор так называемой реп-культуры в виде обращения к реперам. Особенно к тем, кто говорит, что мы стояли у истоков реп-культуры, да, мы перевернули игру, мы тут внесли какой-то вклад. Вот. И, ну и соответственно все, кто высказывается, как бы не понимают ничего в их реп-культуре. Да? Вот. ну и, соответственно, по их по их мнению не имеют права высказываться вот. ну давайте вы послушайте да, мое обращение и сами решите имею я понятие о реп-культуре или не имею для начала хотел бы как раз вот этим людям, которые стояли у истоков да, вот, реп-культуры перевернули игру, задать вопрос вот все мы знаем, что ну, процентов 90, если не 99, из э, реперов э, наркоманы. Ну, либо принимали наркотики, либо принимают, либо даже некоторые из них и продавали, торговали ими. Так вот, э, есть статья 228. Вот как вы считаете, репер, вот э, государство, когда до вас все-таки дотягивается, вменяет вам эту статью, то... Вправе ли государство репрессировать также и ваших близких? Матерей, дочерей, братьев, сестер и даже друзей. Детей ваших в колонии отдавать вот. исправительные. Вправе ли оно репрессировать ваших близких? Или, как говорится, дети не отвечают за дела своих отцов, отцы за детей. В общем, кто-то вообще за кого-то на ответственности несет, не отвечает что каждый отвечает в данном случае за себя, за свои поступки, совершил, как говорится, уголовно наказуемое деяние, за него отвечая, что и близкие здесь не при делах. Уверен, что вы все скажете, что, конечно же, не отвечают близкие, что только я должен отвечать, соответственно, докажут, я сяду и так далее, и так далее, и так далее. Вот я уверен, вы все как один так скажете. Продолжаем разговор. Теперь, я скажу, что вы в своих так называемых бифах, дисах, батлах, да, вы выступаете как кто? Как солдат. Вы ведете свои реп-битвы, бьетесь там, да. выясняя, кто из вас круче, у кого яйца более брутальные, да? Вот. Это нормально. Бьетесь и бьетесь. Здесь я хочу только сказать, что ну, вы наемники, да, вы вот в этот бой ввязались за преференции. Кто-то финансовые, фиатные деньги, кто-то в виде уважения, там, респекта и так далее. Ну, неважно, какие-то вы преференции с этого получаете. То есть вы как наемники бьетесь. Вот. Или идейные. Вот. Говорю же, у кого-то другие преференции. Тем не менее, интерес есть. Вот. Но когда у нас идут войны, солдаты бьются, соответственно, с солдатами. Вот ваши близкие в этих войнах ⁇ это гражданское мирное население. Армия не воюет с мирным гражданским населением, она его защищает. А вы, впутывая в свои... Даже не впутывая, нет, вы нападаете. Вы нападаете на мирное гражданское население. В своих, как я уже сказал, бифах, да, вот, дисах, батлах, нападая на родственников и близких, ваших оппонентов. Вы начинаете войну с гражданским безоружным населением. Безоружным гражданским мирным. Вот всех воинов, которые идут реальные войны, или как вы, реп-воины, да? вот если вы утверждаете, что это часть вашей реп-культуры или реп-культура там ваша такая, то вот всех таких реперов нужно обоссать, а когда они сдохнут, закопать на задворках истории и могилы их обоссать. Вот мое мнение, что нужно сделать с реперами их реп -культурой. если это и есть их реп-культура, да? вот. если они здесь нет чести, уважения, достоинства вот к такому, почему они думают, что это им, что они тем самым, введя войну с мирным гражданским населением, да? почему они думают, что они стяжают какой-то честь, достоинство, уважение, респект? Нет. Повторяю, если вы будете продолжать настаивать на этом, что война с мирным гражданским населением – это ваша реп-культура, повторяю, вас с вашей реп-культурой нужно обоссать, похоронить на задворках истории и обоссать ваши могилы. Вот и все. Пока, реперы.